Добрый вечер. Добро пожаловать сегодня вечером в гости к Такеру Карлсону. На этой неделе у нас будет много дискуссий по вопросам контроля над огнестрельным оружием. И вполне возможно, что вы слышали, как один из сторонников контроля над огнестрельным оружием сказал, что в этой стране в руках гражданских лиц. Находится больше огнестрельного оружия, чем в руках гражданских лиц. И это действительно так. Общая численность населения Америки составляет около 332 миллионов человек, и в совокупности они владеют более чем 400 миллионами единиц огнестрельного оружия. Примерно у половины всех американских семей дома есть по крайней мере один пистолет, а у многих гораздо больше. К тому же у них есть боеприпасы, миллиарды и миллиарды патронов к нему. Все это реальные цифры, но вряд ли они являются аргументом в пользу контроля над огнестрельным оружием. На самом деле они являются аргументом против этого. Спросите себя, что потребуется для того, чтобы конфисковать все это оружие и все эти боеприпасы, и превратить Соединенные Штаты в разоруженную нацию, подобную Туркменистану или Северной Корее. Для этого потребуется полицейское государство, и все закончится гражданской войной. Ни один здравомыслящий человек не хочет ни того, ни другого, но, к счастью, мы в этом не нуждаемся. Тот факт, что так много американцев имеют огнестрельное оружие в пределах досягаемости, но никогда не совершают насилия, говорит вам о том, что оружие — это не проблема. Большинству людей в этой стране можно доверять пистолет r 15 точно так же, как нам можно доверять автомобили, легкие самолеты, электричество, бейсбольные биты, инсектициды, цепные пилы, секаторы и бесчисленное множество других предметов, которые легко можно использовать в качестве оружия. На каком-то уровне мы все это понимаем. Проблема всегда заключается в самом человеке, а не в инструменте, который он использует для совершения преступления. Если бы вы хотели остановить убийство, вам следовало бы сосредоточиться на людях, которые совершают убийство, а не на сотнях миллионов своих соседей, которые этого не делают. Вы действительно хотели бы знать, что побудило убийц совершить убийство. И первое, что вам следовало бы сделать, это изучить, что общего убийств друг с другом, как они воспитывались и одевались. Их образование, их генетический состав, употребление наркотиков и алкоголя, их идеологические и религиозные взгляды, их сексуальное поведение и, вероятно, множество других факторов. Вы бы изучали убийц и делали бы это непредвзято, как подобает ученому. Вы бы отнеслись к этому серьезно, потому что это очень важно. В конце 19 века исследователи наконец пришли к выводу, что инфекция распространяется микробами. И в результате этого заключения хирурги теперь обязаны мыть руки перед тем, как вскрыть вам живот. Все согласны с тем, что это уже определенный прогресс. Но что было бы, если бы мы отказались изучать, как распространяется инфекция? А что, если бы мы просто не хотели этого знать? Удаление аппендицита все равно привело бы к летальному исходу, и мы были бы отсталыми, нелепыми безразличными людьми. Такое даже представить себе невозможно. И все же, что касается насильственных преступлений, убийств, то это очень легко себе представить, потому что это происходит на самом деле. Наши лидеры твердо намерены не знать, почему люди стреляют друг в друга, и они тоже не хотят, чтобы мы об этом знали. Они непреклонно настаивают на том, чтобы мы не задавали вопросов о мотивах убийства. Мне кажется, например, что очень многие участники массовых расстрелов принимали отпускаемые по психиатрические препараты за несколько дней до того, как открыли огонь и убили других людей. Вы обратили на это внимание? Может быть, вы и сами это Заметили. Желаю вам удачи в том, чтобы сказать об этом публично. На вас немедленно накричит кто-нибудь с ученой степенью. Как вы смеете критиковать крупную фармацевтическую компанию? Вы что, помешаны на конспирологии? Нет, на самом деле вы таковым не являетесь. Вы из тех людей, кому не безразличны причины и недостатки. Вы рациональный человек. Единственный заговор здесь заключается в том, чтобы помешать вам разобраться в причинах продолжающихся массовых расстрелов. Рассмотрим убийство, произошедшее в понедельник в Нешвилле. Убийцей была 28-летняя женщина-трансгендеристка, которая выстрелом пробралась в христианскую начальную школу и убила трех девятилетних детей и троих взрослых. Почему она так поступила? В разумной стране это был бы самый первый вопрос, который мы бы задали. В нашей стране это самый последний вопрос. На самом деле, часто его вообще никогда не задают. В тех редких случаях, когда кому-то наконец удается вслух задаться вопросом о мотивах преступления, наши лидеры не медленно начинают лгать, что должно вам о многом рассказать. Вот вчера перед вами генеральный прокурор Соединенных Штатов Америки. Я понял, что стрелявший мертв, но у стрелявшего могли быть сообщники. Планируете ли вы начать расследование преступлений на почве ненависти, связанных с нападениями на христиан? Сотрудники ФБР и УВД находятся на месте происшествия и сотрудничают с местной полицией. На данный момент мотив преступления так и не был установлен, и начальник полиции заявил на последней пресс-конференции, что они еще не пришли к какому-либо выводу относительно мотива преступления. Мы определенно работаем с ними полный рабочий день, чтобы попытаться определить, в чем заключается этот мотив. И, конечно же, мотив — это то, что определяет, является ли это преступлением на почве ненависти или нет. Итак, вот что мы только что узнали от Мерика Гарленда. ФБР, Управление внутренних дел и полиция Нэшвилла расследуют эти перестрелки. Тем не менее, по прошествии более чем 24 часов после того, как они произошли. Ни один из этих профессиональных следователей не может даже предположить, почему произошла перестрелка. «Мотив преступления до сих пор не установлен», сказал нам Гарланд. Неужели это правда? Вы задаетесь вопросом, как такое вообще могло произойти. Незадолго до того, как стрелок из Нэшвилла открыла огонь, она написала эти слова своей лучшей подруге в Инстаграм. Цитирую, в один прекрасный день в этом будет больше смысла. «Я оставил после себя более чем достаточно улик». Эти улики включают в себя письменный манифест, в котором убийца подробно объясняет, объясняет, почему она убивала детей. Сотрудники ФБР, УВД, полиции Нэшвилла и, если уж на то пошло, Мирик Гарланд, все они имеют доступ к этому манифесту. И все же генеральный прокурор каким-то образом информирует нас о том, что мотив преступления до сих пор не установлен. Он лжет. Они все лгут. Мы не можем ознакомиться с манифестом, потому что лобби трансгендеров, который обладает большей властью, чем вы, оказывает давление на политиков, чтобы они скрывали это. Но мы можем быть уверены в том, что в нем говорится. Жертвы, пострадавшие в понедельник, были убиты за то, что они были христианами. Все очень просто. Трансгендеристы ненавидят христиан больше всего не потому, что христиане представляют физическую угрозу, ученики третьего класса не представляли физической угрозы, а потому, что христиане отказались присоединиться к любому другому лжецу в нашем обществе и провозгласить, что трансгендеры – это боги, обладающие властью изменять саму природу. Христианам не разрешается так говорить. У них есть свой собственный бог. И за этот отказ, за это нежелание преклониться и поклониться ложному идолу, в данном случае трансгендерному, они были убиты. Мы никогда еще не видели, чтобы эта битва развернулась так резко, как сейчас и это открывает нам нашим глазам главную пропасть, разделяющую Америку. И дело здесь не в расовых различиях или политических партиях. Дело даже не в религиозной принадлежности. Пропасть пролегает между людьми, которые считают себя богом, и теми, кто знает, что они не являются богом. Именно в этом и заключалась суть стрельбы в Нэшвиле, именно в этом заключается суть практически всего происходящего. Эти конфликты существуют потому, что эти две группы не могут быть более непохожими друг на друга. Они всегда будут враждовать друг с другом, и так было всегда. Люди, которые знают, что они являются Богом по определению сдержаны. Они понимают пределы своей собственной власти и своей добродетели. Они высоко ценят сложность окружающего мира, которую по их собственному признанию они на самом деле не понимают, потому что ни один человек не может полностью понять его. Возможно, они не всегда бывают хорошими людьми, но они определенно менее опасны, хотя бы потому, что их амбиции ограничены признанием реальности. Только Бог может совершать определенные поступки, и они знают, что они – это не Он. Так вот, люди, которые считают себя Богом, на самом деле совсем не такие. У людей, которые верят в своего Бога, нет никаких никаких естественных ограничений, потому что у Бога нет никаких ограничений, и при этом у них нет никакой реальной заботы о других людях. Они сами являются своим собственным Богом. Они поклоняются самим себе. Выражаясь фрейдистскими терминами, они нарциссы, а нарциссы не признают свои вины. Они все выводят наружу. Они всегда обвиняют других. Поэтому неудивительно, что, учитывая это, трансгендеристы и их союзники провели сегодняшний день, нападая на христиан всего через несколько дней после того, как трансгендеры убили христианских детей. Вот перед вами член Конгресса от штата Массачусетс Кэтрин Кларк, выступающая в Палате представителей. В основе моей гордости лежит моя забота о вас. Я знаю о вашей силе, но я также знаю, насколько решительны те силы, которые ополчились против вас. Политики и проповедники, которые предпочли бы видеть, как вы томитесь в темном чулане, чем наблюдать, как вы вовлекаете мир в свои дела, культивируя радость и любовь, куда бы вы ни пошли. Давайте отвергнем силы оппозиции и фанатизма. Давайте отпразднуем мужество и красоту нашего трансгендерного сообщества. Культивируйте в себе радость и любовь, куда бы вы ни пошли. Это делается в ответ на убийство детей человеком, который называет себя трансгендером. Вы являетесь жертвой трансгендера, а не погибших детей в Нэшвилле. И, конечно же, практически все, кто находится у власти в этой стране, согласились с этим мнением. Компания Amazon разослала своим сотрудникам электронное письмо из отдела ПЛАИС по вопросам ЛКБТК, в котором заверила своих трансгендерных сотрудников в том, что они получили подтверждение и являются замечательными людьми. В нем вообще не упоминается о погибших детях в Нэшвилле. Их забота была единственной заботой, которая меня беспокоила. А затем в новостях NBC появился этот заголовок, один из многих подобных ему, «Трансгендерные сообщества». Штата Теннессиа беспокоены тем, что особое внимание уделяется личности стрелявшего. От телеканала NBC нет никаких новостей о том, как обстоят дела у христианской общины в Нэшвиле, потому что кого это волнует, они всего лишь простые и смертные. Их опасения не имеют никакого смысла. Джо Байдену определенно все равно. Посмотрите, как он посмеивается, рассказывая о визне, произошедшей в понедельник. В школе в Нэшвиле произошла стрельба. Мы считаем, что целью нападения были христиане. Я не имею ни малейшего представления. Джош Хоули считал, что так оно и было. Что вы на это скажете? Я, наверное, даже не знаю. Я понятия не имею. Люди, которые верят в своего Бога, всегда будут обращать свой гнев и разочарование вовне. Они никогда не будут винить себя за это. Как же они могли так поступить? Они и есть Бог. Так что вы не должны удивляться, узнав, что после этой стрельбы, когда их замыслы будут раскрыты на всеобщее обозрение, не будет ни раскаяния, ни изменения образа жизни. Ситуация будет только ускоряться, а насилие будет нарастать еще больше. И они сами говорят нам об этом. Пресс-секретарь губернатора штата Аризона Кэти Хопс, некто по имени Джослин Барри, которая, по-видимому, только что подала в отставку, загрузила эту фотографию через несколько часов после убийства вместе с сообщением «Мы, когда видим трансфобов». Женщина с пистолетом в руке появилась через несколько часов после того, как женщина с пистолетом в руке убила христианских детей в Нэшвилле. Другими словами, христиане сами напросились на это. «Не утверждайте наших заблуждений, иначе мы убьем». Вас. Еще раз повторяю, это человек, работающий на умеренного губернатора Аризоны, который победил радикала Кэрри и еще раз повторяю, что это будет продолжаться и будет набирать обороты, потому что чем больше они раскрываются, тем больше они удваиваются. Они никогда не смогут признать свою неправоту, потому что верят, что они боги, обладающие властью управлять природой. Так что еще раз повторяю, вы нисколько не должны удивляться тому, что в эти выходные Антифа планирует провести мероприятие под названием «Трансдень возмездия в Вашингтоне, округ Колумбия». Первоначально оно называлось Транс-день видимости», но сеть трансрадикальных активистов-организаторы решила изменить название просто так. Перед резней в Нэшвилле. Теперь настал настоящий день возмездия трансгендеров. И они имеют в виду именно отмщение. А отмщение за что именно? Мне это непонятно. Их поймали, и поэтому они становятся все более агрессивными, как всегда поступают люди, которые поклоняются самим себе. И вы можете видеть это по всем социальным сетям, повсюду появляются угрожающие изображения. Вчера один транс-активист опубликовал вот это сообщение, цитирую, «Убейте Христа, обезглавите Христа, с разворота вдавите Христа в бетон. С размаху выбросьте младенца Христа в мусорное ведро» к этому сообщению прикреплено изображение человека, держащего в руках винтовку и одетого в бронежилет. Теперь вы можете подумать, что в стране предположительно столь чувствительны к насилию, как наша управляемая администрацией, которая хочет положить конец насилию с применением огнестрельного оружия, Министерство юстиции будет заниматься всем этим. Потому что они, конечно же, в ужасе от групп с оружием, которые организованно пытаются нарушить общественный порядок. Но в данном случае они совсем не напуганы. У них нет никаких проблем с этим по этому поводу. Сегодня мы позвонили в Министерство юстиции, чтобы спросить, что вы делаете по этому поводу. Они так и не удосужились перезагрузить. Нам. Тем временем технические обороны, как всегда, заботятся о том, чтобы вы даже не догадывались о том, что происходит. Твиттер, который должен был быть бесплатным, заблокировал нескольких пользователей, в том числе действующего члена Конгресса Марджери Тейлор Грин, Энди Но, Шона Дэвиса, за упоминание о существовании транс дня мести. Вы не должны знать, что вас ждет впереди. Глава отдела доверия в Твиттер, женщина по имени Элла Ирвин, намеренно замалчивает репортажи об этом дне возмездия. Потому что, повторяю еще раз, он приближается, но вам не следует позволять готовиться к нему. Шон Дэвис, один из журналистов, которому Твиттер заставил замолчать. Он является генеральным директором компании «Федералист». Он присоединяется к нам сегодня вечером. Он также является жителем Нэшвилла, который знаком с церковью и школой, которые были обстреляны в понедельник. Я благодарен вам за то, что вы пришли ко мне сегодня вечером, Шон Дэвис. Как вы оцениваете нежелание Департамента полиции Нэшвилла, Министерства юстиции и средств массовой информации выдвигать мотивы этого преступления? Мы все точно знаем, что они делают, и они должны знать, что мы точно знаем, что они делают.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 И если мы не будем отстаивать это, то кто же это сделает? Меня так обескураживает то, как мало людей, облеченных властью, удосужились постоять за то, что является правдой, за то, что объективно истина. Мы не являемся Богом. Это действительно так, и они не станут этого говорить. Шон Дэвис, я благодарен вам за то, что вы пришли сегодня вечером, и мне очень жаль, что так вышло с вашим городом и тем, что там произошло. Спасибо вам. Среди тех, кто обладает властью, кто должен выступать от имени населения, неосведомленного сбитого с толку населения. Есть средства массовой информации, чья работа заключается в том, чтобы делать это. Но они не задают никаких вопросов о мотивах стрелка. А где же манифест? Какие наркотики принимал этот человек? Вместо этого они спрашивают только о том, почему мы не можем больше походить на страны, которые были полностью разоружены. Смотрите внимательно. Спасибо вам, Джо Байден, за попытку вести запрет на это штурмовое оружие. И я также должна отметить, что после массовой стрельбы в Австралии в 1996 году они ввели обязательный выкуп оружия и собрали 700 единиц оружия, находящегося в частной собственности. Это вполне возможно сделать. Это вполне возможно сделать. Мы уже видели примеры массовых расстрелов в Австралии. Ситуация в стране меняется с каждым днем. Они предпринимают все усилия для того, чтобы изменить ситуацию к лучшему. В Новой Зеландии происходят массовые расстрелы, страна движется вперед. А сколько жизней будет разбито в дребезги, прежде чем мы наберемся мужества сделать то, что сделала Шотландия, что сделала Австралия, что сделала Новая Зеландия? Джо Байден, возглавляющий страну, Джо Скарборо внезапно расстроился из-за убийства. Сегодня действительно потрясающий день. Райан Клёкнер, адвокат и бывший армейский рейнджер. Он присоединяется к нам для того, чтобы оценить все это. Райан, большое вам спасибо за то, что пришли ко мне. Так что если отнестись к этим людям серьезно, а я думаю, что нам, вероятно, следует это сделать, поскольку они обладают большей властью, чем большинство из нас, то они предлагают разоружить страну, которая владеет миллиардами патронов и 400 миллионами единиц огнестрельного оружия. Они призывают к созданию тоталитарного государства своей гражданской войне. Вы абсолютно правы, потому что кто же будет пытаться собрать все это вместе? А кто же на самом деле будет проводить в жизнь эту политику? Я утверждаю, что когда политик говорит вам, что вам не нужно оружие, самое время завестись им. И эти сравнения, которые мы проводим с другими странами, которые в значительной степени однородны, в основном изолированы, у которых нет прозрачных границ, как у нас. Где наркотики и преступность просто свободно пересекаются, способны обеспечить своего рода контроль над оружием. Но это все равно не помогает. Уровень насилия с применением огнестрельного оружия может снизиться, но я не верю в то, что насилие с применением огнестрельного оружия — это единственная плохая вещь. Я думаю, что все насильственные преступления — это плохо. И у меня действительно есть статья на веб-сайте федералиста Шона Дэвиса о том, как на самом деле возросла преступность с применением насилия в Австралии с тех пор. Как они лишили людей способности защищаться, самих себя. Преступность, совершаемая правительством, резко возросла. Австралийское правительство, авторитарное австралийское правительство, сажает людей в концентрационные лагеря за нарушение своих ненаучных правил борьбы с ковидом. Гражданские лица не единственные люди, которые совершают преступления. Самые большие преступления всегда совершаются правительством. Всегда. Да, и в каждом плохом правительстве, которое мы рассматриваем в истории, какая одна из вещей, которые они совершили, была совершена в первую очередь? Они забирают у нас оружие. Видите ли, проблема еще и в том, что я устал от того, что меня рисуют даже члены семьи или люди, которых я знаю как человека, который не считает эти массовые расстрелы ужасными. Я думаю, что они настолько ужасны, что я думаю, что мои идеи и идеи, которые показывают, что нам не следовало разоружать школы, мы действительно должны защищать наши детей. Намного лучше помогают спасти эти жизни. Именно поэтому для меня так важно поскорее избавиться от оружия, чтобы удержать кого-то от совершения чего-то подобного ужасному. Это то же самое, что название, запрещающее употребление фентанила. У нас в этой стране действует стоцентный запрет на употребление фентанила. А много ли от этого пользы? Нет, он есть везде. И вообще подумайте о людях, которые контролируют эти наркотики, которые запрещены на 100%, с нулевой терпимостью на 100% запрещены. Тех людей, которые пренебрегают законами, мы называем преступниками. Именно у них должно быть оружие. Это ужасная идея. От этого никому не станет безопаснее. Вокруг все очень плохо. Если мы хотим остановить убийство, нужно выяснить, почему убийцы совершают убийство, и нам следует ознакомиться с этим манифестом. И если убийца из понедельника скажет, я совершаю этот массовый расстрел, потому что в Теннесси действуют слабые законы об оружии, тогда давайте продолжим этот разговор. Но я подозреваю, что там говорится совсем не об этом. Райан Клёкнер, я рад вас видеть. Нет, один пистолет а 15 был использован во зло, а другой во благо. Спасибо вам большое. Именно так и есть. Но что же одна из причин, по которой вы наблюдаете рост совершенно безумной и крайне разрушительной трансгендерной идеологии. Заключается в том, что она финансируется, пропагандируется и продвигается правительством США, в том числе на нашей военной базе, что является окончательным гротескным унижением страны. Конгрессмен Мэтт Гетц сегодня на капиталистском холме допросил по этому поводу так называемого министра обороны США. Следите за тем, чтобы не врать. Следующим к нам присоединится Мэтт Гетц. Если бы вы захотели уничтожить самую мощную армию в мире, что бы вы сделали? Среди многих вещей, которые вы могли бы попробовать, это проведение часов рассказов о трансвизиции, на военных базах для детей. И сегодня конгрессмен Мэтт Гетц, который представляет возможно больше военных в военной форме, чем кто-либо другой в Конгрессе, напрямую обратился по этому поводу к министру обороны. Смотрите внимательно. Сколько денег налогоплательщиков должно пойти на финансирование часов, рассказов о трансвеститах на военной основе? Часы рассказов о трансвеститах — это не то, что финансируется департаментом. Подождите минутку. На самом деле это совсем не то, о чем говорится в протоколе. Вы собирались финансировать строительство одного из них на военно-воздушной базе «Рамштайн». Этот проект был отменен, но это эмблема Министерства обороны. Это час рассказов о трансвеститах для детей. Тогда же на военно-воздушной базе Мальстрём близ Грейт-Фолса, штат Монтана, у вас был час рассказов о трансвеститах для детей. А кто финансировал все эти мероприятия, мистер госсекретарь? Послушайте шоу трансвеститов «Это не то, что Министерство обороны поддерживает или финансирует. Да, я лжец. Я был членом правления оборонного подрядчика до того, как получил эту работу. Так вот тогда Марк Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов, признался, что он не знал о том, что на военных базах проводятся часы рассказов о трансвеститах. Посмотрите вот на это. Могу я получить их копии? Потому что я хотел бы сам взглянуть на них. Взгляните сами и выясните, что там на самом деле происходит. Потому что я уже первый раз слышу о подобных вещах. Я не читаю подобных новостных репортажей. Я не понимаю, о чем вы говорите. Я хотел бы ознакомиться с ними, потому что я с ними не согласен. Это официальные отчеты. Этого не должно было произойти. Спасибо вам. Спасибо вам за это признание. Вы бы хотели уйти. Вы непредубежденный парень. Мэтт Гетц представляет Северную Флориду в Конгрессе США. Даже если он никогда не примет ни одного законопроекта, стоит того, чтобы он присутствовал там хотя бы в такие моменты, как этот. Это просто потрясающе. Каково было ваше участие в допросе? Что вы чувствовали по поводу их ответов? Высшие военные руководители Америки принесли несчастье почти во все уголки земного шара, к которым они прикасались. Именно благодаря им Иран получил власть в Ираке. Именно они вооружили ИГИЛ в Сирии. Они самым кровавым из всех возможных способов передали афганистан в руки талибов. Мы могли бы ликвидировать террориста-смертника, но не выдали бы его властям. Они даже не разобрались правильно в том, что касается мести Такер. Когда они должны были ликвидировать ИГИЛ, они убили семью по дороге на барбекю. И вот теперь вы видите, как они пытаются принести страдания и разруху в нашу страну с помощью этого стремления к разнообразию, равенству и инклюзивности. И это реальные деньги, 70 миллионов долларов, которые они запросили на улучшение условий для разнообразия, равенства и инклюзивности. И это самый противоречивый материал из всех возможных. И когда я показал министру обороны доказательства того, что происходило в Неваде, Монтане и Вирджинии, он просто сказал, нет, этого не происходит. И это заставляет вас задаться вопросом, есть ли у этих людей хоть какое-то чувство реальности или все дело в боли. Будь то идея или мандат на вакцинацию, на которую у них до сих пор нет хороших ответов. Но в конце концов, это означает, что никто не хочет вступать в ряды вооруженных сил, и число их призывников опасно сокращается. Видят ли они связь между своим безрассудным, безумным поведением и не? желанием людей добровольно вступать в армию. У нас наблюдается коллапс в подборе персонала, и они говорят, ну мы не думаем, что это проблема, потому что мы разослали опросы, и никто не говорит, что это проблема. Они не понимают, что люди, оскорбленные таким поведением, не собираются участвовать в их дурацком опросе. Позвольте мне просто быть честным с вами. Большая часть людей, которые воюют в наших вооруженных силах, родом с американского юга. И когда вы принимаете эти ценности, которые настолько противоречат той части страны, которую я представляю, вы действительно оказываете понижательное давление на людей, которые должны быть добровольцами и сражаться не за какую-то далекую страну, не за то, чтобы построить демократию из песка и Аравии, а за нашу страну. И вы должны задаться вопросом, является ли это некомпетентностью или целенаправленной чисткой. Я также настаивал на том, чтобы он позаботился о том, чтобы мы полностью вернули нашим военнослужащим их жалование и восстановили в звании. Остин сказал, что не стал бы этого делать в отсутствии соответствующего юридического требования. Так что именно такую поправку я намерен предложить к нашему закону о разрешении на национальную оборону. Да, именно так. Когда вы говорите, что ненавидите белых мужчин, вы задаетесь вопросом, кто же тогда будет Вести войны, потому что именно они всегда вели войны. Генерал Милли не пошел на шоу трансвеститов, потому что он был слишком занят, все еще пытаясь связаться со своей белой яростью. Кто знает? Но ему воздается должное за то, что он сказал, что хочет его остановить. Это просто отвратительно. Мэтт Гейтс, большое вам спасибо. Я вам очень признателен за это. Я очень благодарен вам за это. Спасибо вам. Так вот, Марк Милли говорит, что он не знал, что на военной базе проводятся часы рассказов о трансвеститах. Но, возможно, что еще более важно, он также не уверен, куда делось все оружие, которое мы отправляем в Украину. Итак, вчера Джо Манчин, демократ из Западной Вирджинии, спросил Милли, не может ли он прокомментировать свою цитату «Уверенность в ответственности США за поставки оружия Украине и НАТО». Вот каков был его ответ. У нас нет никаких военнослужащих в форме или гражданских лиц, если уж на то пошло, сопровождающих украинские войска на линии фронта. У нас действительно есть люди, работающие в посольстве, так что они работают на уровне Министерства обороны. И это все, что мы можем сделать в этой области. Речь идет о практической подотчетности. У нас действительно есть некоторые другие средства отчетности, с помощью которых украинцы отчитываются перед нами, и я буду рад поговорить об этом на закрытом заседании. Но существуют некоторые средства и механизмы для обеспечения определенной подотчетности. Она не так строга, как вы могли бы подумать. Да, не такая уж и строгая. Джей Ди Вэнс служил в Корпусе морской пехоты Соединенных Штатов. В настоящее время он служит в Сенате Соединенных Штатов, представ штата г сегодня вечером он присоединяется к нам сенатор большое вам спасибо за то что пришли Итак когда вы слышите как председатель объединенного комитета начальников штабов говорит мы не совсем уверены в том как продвигаются передовые системы вооружения как вы к этому относитесь Ну что же хорошо Такер это возмутительно но к сожалению это подтверждает то что мы в основном уже знаем а именно мы отправили 113 миллиардов долларов возможно даже больше Такер вероятно больше 130 миллиардов долларов в самую коррумпированную страну на планете и мы не имеем ни малейшего представления о как эти ресурсы были использованы. Я был оплеван. Самая важная часть всего этого Такер, и я очень глубоко погрузился в это дело, заключается в том, что у нас в этой стране не производится достаточного количества патронов для поддержки нескольких фронтов многочисленных войн. Я говорю о пулях, я имею в виду боеприпасы, боеприпасы, артиллерийские снаряды, некоторые современные ракетные системы. Поэтому, когда мы говорим об отправке оружия на Украину стоимостью 120 миллиардов долларов, это оружие, которое мы не могли бы отправить на Тайвань или в другие части мира которая действительно служила бы американским национальным интересам. Вся эта идея о том, что мы можем сосредоточиться на России, а можем на Китае, является фарсом. Эти ребята в первую очередь отправили всю нашу промышленную базу в Китай. Мы не производим достаточного количества нашего собственного оружия. И тот факт, что мы отправляем его в Украину с такой малой ответственностью, является именно той причиной, по которой угроза и мощь Китая сегодня растут в мире. Да, и мы вот-вот потеряем американский доллар в качестве мировой резервной валюты и мировой экономики. Я согласен с этим. Мне интересно, предпринимались ли Конгрессом согласованные усилия по выяснению того, кто на этом разбогател. Совершенно очевидно, что многие люди именно так и поступили. Знаем ли мы, кто они такие? Мы не знаем, кто они такие, Такер. Отчасти потому, что администрация Байдена не дает нам ответов на эти вопросы. Я действительно отправил соответствующее письмо. Одна из первых вещей, которые я сделал в качестве сенатора США, это попросил предоставить полный отчет о том, куда пошли ресурсы, которые мы направили в Украину. Администрация Байдена проявляла большое сопротивление, даже в засекреченных условиях, если быть честным с нами. И Такер, я должен быть честен с вами. Я не уверен, что это происходит потому, что они понятия не имеют, куда делись эти 120 миллиардов долларов, или же они просто не хотят нам об этом говорить. Но в чем мы можем быть почти уверены, так это в том, что некоторые очень темные, очень-очень злые люди очень разбогатели на этих 120 миллиардов долларов. Я надеюсь, что это тоже принесло какую-то пользу, но простой факт заключается в том, что мы ничего не знаем, и полного учета этого материала не проводилось. Ваши безрассудные просто внушает благоговейный трепет. Это просто похоже на вождение автомобиля в нетрезвом виде по всей стране. Это просто невероятно. Сенатор Вэнс из штата Огайо, я очень благодарен вам за то, что вы пришли сегодня вечером на концерт. Спасибо вам большое. Спасибо, сосунок. Таким образом, вы никогда не захотите поверить в то, что основной институт американской жизни, которым является система правосудия, используется в политических целях для уничтожения и банкротства людей, которые могли бы выступить против демократической партии. Но мы начинаем это понимать, особенно в связи с гражданскими исками, которые в настоящее время являются являются одним из инструментов демократического арсенала для того, чтобы заставить замолчать своих критиков. Тара Рид достоверно обвинила Джо Байдена в сексуальном насилии, и теперь они преследуют ее. Она присоединяется к нам следующей. Неолиберальный истеблишмент решил, что он не может победить в спорах. Никому вообще не нужно то, что они продают. Так зачем же вообще утруждать себя тем, чтобы кого-то убеждать? Так что вместо этого они прибегают прямо к силе, и вы наблюдаете это по всей нашей стране. И один из способов применения силы к людям, причинение им боли, это возбуждение гражданских исков. Подайте на них в гражданский суд, потому что любой желающий может подать иск в суд, и поэтому существует множество хорошо финансируемых судебных процессов, направленных на то, чтобы заставить людей замолчать или наказать их за то, что они переступили черту дозволенного. И вот вам самый последний пример. Этот вопрос не получил достаточного освещения в прессе. Так вот, Тара Рид когда-то работала над Джо Байдена. Он подвергся сексуальному насилию над ней, и она, возможно, совершила ошибку, сказав об этом слух. Вам не разрешается этого делать. Поэтому в отместку за это газета Нью-Йорк Таймс разместила на своем веб-сайте номер ее социального страхования. Можете ли вы себе представить, каким последствиям это приведет? Так вот. Терри Рид подал в суд на газету Нью-Йорк Таймс за то, что вы не можете размещать номера социального страхования людей на веб-сайте. Но сейчас федеральный судья вынес решение против Терри Рид и заявил, что она должна оплатить судебные издержки газеты Нью-Йорк Таймс. Так что они все еще пытаются раздавить ее. И мы считаем, что это неправильно. Сейчас она присоединяется к нам. Большое спасибо, что пришли ко мне. Неужели я что-то неправильно выразился? Такое впечатление, что вы вышли и обвинили действующего президента в сексуальном преступлении, и мы очень долго говорили об этом в прямом эфире. И я не думаю, что есть какие-либо сомнения в том, что это произошло. Вы так сказали в свое время. И теперь они пытаются причинить вам боль за то, что вы это сказали. На мой взгляд, именно так все и выглядит. Да, это всего лишь одна из многих вещей, которые они сделали, чтобы заставить меня замолчать. Но Дайс, который я подала, был подан потому, что в первой статье, которую они опубликовали в Нью-Йорк Таймс. И вы знаете, они использовали меня в качестве поста для битья весь 2020 год, чтобы попытаться заставить замолчать и дискредитировать меня. Но первая статья была опубликована в пасхальное воскресенье, и меня очень рано утром разбудила подруга, которая жила на востоке страны, и сказала, «Эй, в онлайн статье, опубликованной в газете New нью Йорк Таймс. Указан номер вашего удостоверения личности в Конгрессе США. Нам нужно поскорее его опустить. На это ушло несколько часов. Мы его опустошили. И они действительно согласились снести его, но это было очень тяжело. Это было очень ужасно. Так что я действительно попыталась подать в суд. Я проиграла. Судья постановил, что публикация этого материала отвечает общественным интересам. А затем мне вменили гонорар адвоката из Нью-Йорк Таймс, который вырос почти до 71 доллара с нуля до. Да. Так вот, я знаю из наших бесед, что вы не богатый человек. Так что всего лишь два коротких вопроса: насколько в интересах общественности, чтобы газета Нью-Йорк Таймс опубликовала номер вашего социального страхования и все личные вещи? Я думаю, что внезапно у всех возник большой интерес к свободе слова, а значит и к свободе прессы. Свобода прессы могла бы послужить толчком к этому и своего рода более весомым юридическим аргументом. И я не хочу утомлять вашу аудиторию всем этим, но администрация Байдена преследовала меня по-разному. Они пришли за мной в Министерство юстиции с запечатанными ордерами в моем твиттере, которые являются официальными, и об этом немного писали в прессе. Они прослушали мои сообщения в твиттере и все такое прочее. Я наблюдала за тем, как Джо Байден нанес мне сокрушительный удар. Я пережила это разрушительное событие в своей жизни, но теперь я наблюдаю, как последние пару лет оно обрушивается на Соединенные Штаты, включая посредованную войну, которую Россия, НАТО и США ведут против России, и более 100 миллиардов долларов идут туда, когда у нас здесь ужасные обстоятельства. Таким образом, все те вещи, о которых я говорила и по поводу которых критиковала Джо Байдена, помимо ужасного опыта сексуального насилия с его стороны. Когда я была сотрудником Сената в 1993 году, позволяет людям увидеть истинного Джо Байдена, насколько коррумпирован этот режим. И если потребуется какая-то смена режима, то это не обязательно должно произойти в других странах, это должно произойти здесь. Я согласна с вами. Вот и все. Я согласен с вами. Мы видим, насколько они жестоки и безжалостны. И к тому же они не только не верят всем женщинам, но и причинят боль женщинам, которые ослушаются. Вы прекрасный тому пример. А кроме того, Такер, газета New York Times превратилась в настоящую газету. Устаревшие средства массовой информации превратились в подобие рычага администрации Байдена, такого же, как Министерство юстиции и ФБР. Посмотрите, что только что произошло с Мэттом Тайби, который дал показания о различных способах подавления высказываний граждан США и использования для этого денег налогоплательщиков. Контроля над разговором и повествованием. В тот день, когда он давал показания, к нему приходил агент налоговой службы. Мы все этого ждем, и я знаю, что именно так оно и есть, что вы живете в настоящем времени. Терри, большое вам спасибо за то, что пришли ко мне. Я очень ценю это. Спасибо вам за то, что пригласили меня к себе. Я очень ценю это. Так что на тот случай, если вы задаетесь вопросом, умер ли феминизм, скажу вам, что в настоящее время мужчины доминируют в спорте, и так называемые феминистки приветствуют это. Велосипедистка-мужчина только что выиграла соревнование по велоспорту среди женщин, женщины Thank <laughs> you.